Привет, друзья! Сегодня полезные советы и хитрости. Поехали! Делая мелкий ремонт, и если есть необходимость впаять тройник в полипропилен, то, чтобы это было качественно, надо сначала удалить всю воду внутри трубы. Самый простой, но долгий способ – это взять десяток салфеток и попытаться впитать всю воду в них. Повторяя такие действия, через пару-тройку раз вы получите более-менее результат. Но вот вам отличный совет. Как это сделать максимально быстро? Используйте распылитель с трубочкой. Вставляем ее внутрь полипропиленовых труб. И за 5 секунд удаляем всю воду. Сантехники оценят такой способ на 100%. А если знаете еще проще, как это можно сделать, то обязательно пишите в комментах. Наводя марафет в мастерской и разложив все по полкам, как оказалось, у меня много в запасе шпилек разного диаметра. Чтобы собрать их в одном месте, я буду использовать ПВХ трубу диаметром 110 мм. Делая пару отверстий ступенчатым сверлом, я их прикручиваю к стене. Таким образом, теперь всегда буду знать, сколько шпилек и в каком количестве. Да и искать стало проще, а то раньше по всем углам распихаешь и не найти. Собирая мебель своими руками и работая с ламинированным ДСП, я нашел оптимальный вариант, как быстро сделать пил практически без колов. Сделав разметку, беру в руки канцелярский нож, прикладываю упор и провожу пару раз с небольшим усилием. Таким образом мы заранее прорезаем ламинированную поверхность и уже делая распил пилой и немного шлифанов край, получаем достойный результат такие советы друзья всегда пригодятся в домашнем хозяйстве а если вы домашний мастер хотите заниматься любимым делом так еще на этом зарабатывать то смело рекомендую приложение профи для специалистов в котором можно удобно и быстро находить себе клиентов скачиваем на ios или android регистрация за пару минут и можно сразу выбирать заказы которые подходят именно вам Работайте на себя и в свободном графике, и зарабатывайте на том, что умеете. Заказы можно подыскивать прямо рядом с домом. А заполнив страницу специалиста на профи, клиент будет знать, что вы умеете и как выполняете работу. Это как сайт-визитка. Здесь можно разместить примеры работ, рассказать о себе и о своих услугах, собирать отзывы с клиентов и публиковать расценки. Просматривайте заказы в собственной ленте и берите только те, что подходят именно вам. И зарабатывайте, занимаясь любимым делом. Более подробно можете узнать по ссылке в описании. Работая с проводами и если есть потребность закрепить или добавить крепеж на деревянное основание, то тут поможет пластиковые стяжки и обычный степлер. Стреляем степлером по отметкам и затягиваем стяжку и лишний хвост срезаем канцелярским ножом. И все держится просто отлично. Скобы я использую в 12 мм, рабочая хитрость, берите на вооружение. Делая фартук в своем доме, я столкнулся с проблемой, как высверлить отверстие для подрозетников сразу в четырех плитках керамогранита. И попытка у меня была одна, так как количество плиток было в притирку, и я нашел решение. В такой работе отлично выручит малярная лента. Для примера я кинул на стол пару плиток, установил крестики для зазора и, чтобы спокойно засверлить отверстие в центре сразу в двух плитках, малярной лентой я стягиваю их вместе. Саму ленту наклеиваю с натяжкой, таким образом, чтобы плитка сидела плотно. Вот вам пример. Даже крестики уже не вытащить и можно за них поднять плитку. Так что берите на вооружение такой способ, в жизни точно пригодится. А вы знали, что колпачкам от герметика тоже можно найти применение, например, одев на короткий карандаш. Таким образом мы карандаш удлиняем и работать станет легче. А также этот колпачок можно одеть на острый край карандаша и при перевозке инструмента в сумке, например, карандаши не обломятся и достав из сумки сразу можно начинать работать. Вот вам интересная задача как просверлить отверстие в маленькой трубочке ведь начиная сверлить сверло убегает чтобы получить результат возьмем кусочек бруска далее замерим диаметр трубки у меня вот такой интересный штангенциркуль ручка можно кстати сразу замерить и записать ссылку на него оставлю в описании друзья брал на али всем советую тем более сейчас скоро распродажа грядут большие скидки поэтому забивайте себе корзину годными товарами замерив диаметр берем сверло вставляем в патрон и делаем отверстие в бруске Далее сверлом диаметром, которого равен будущему отверстию в трубке, сверлим вертикально и наша приспособа готова. Теперь вставляем трубку и спокойно в ней сверлим отверстие. У меня есть оборванная автомобильная стяжка для груза, и сейчас покажу вам, как ее можно применить в домашней мастерской. На стене с помощью уровня начертил ровную линию, и теперь на саморезы закрепляю стяжку с небольшим шагом. Таким образом у нас будет органайзер для разных отверток и напильников, всегда под рукой и на виду. Пишите комменты, друзья, как вам такие идеи. Поставьте лайк, вам не сложно, а мне приятно. И подписывайтесь на канал. И обязательно ударьте в колокол, чтобы не пропускать новые выпуски. Всем спасибо, всем хорошего настроения, всем пока-пока.